The girls, ну что, всем привет! Сегодня мы будем играть в Ark Survival Evolved. Это первая часть нашего выживания в данной игре. Ну давайте, в принципе, приступим. Пока будем развиваться, пока мы будем собирать там наркобеля, волокно и так далее, хотелось бы еще несколько важных вещей сказать. Но, во-первых, я не буду прекращать играть в мобильные игры. Естественно, мы будем их проходить, мы будем их трогать, изучать. Так что пишите в комментариях, какие именно игры вы хотите, чтобы у нас на видосиках, на стримчиках были. Мы будем их изучать, будем тыкать, естественно, разбираться, пытаться. Ну или будете вы мне помогать, говорить, где чего там находится. Буду очень признателен. Ну, а также хочется еще отметить, что игрушка это довольно требовательная, и на стримчиках, к сожалению, ее постримить ну, в нормальных реалиях не получилось. Я пробовал несколько раз ее стримить, но как-то получилось через одно место, что пошло все. Поэтому мы будем делать следующим образом. Мы будем играть в Ark Survival Evolved, выживать на карте Айсланд сейчас, после мы перейдем к персонажам на Генезис, как только здесь развиваться будем достаточно неплохо, и так мы будем прыгать между некоторыми картами, там Рагнарёк, Оберешин у меня нет, у меня есть Генезис из платных дополнений, ну в общем будем иногда прыгать по картам. Ну а на данный момент у нас главная задача это построить первую хибитку себе. Также Хочется отметить, что во вторник у нас, как всегда, стримчик по семи смертным грехам. Смотрим обновления, тыкаем, смотрим, что там у нас как и так далее. Ну и по Grand Summoners у нас также будут выходить стримы, когда будут определенные ивенты. Может быть даже видосики, если у нас будут какие-то сложные ивенты, контенты, сложные миссии и так далее. Ну и также в скором времени у меня, скорее всего, выйдет видеоролик о том, как правильно реролить в Grand Summoners после обновления. В обновлении у нас изменили немножечко политику конфиденциальности игры, которая не позволяет рерольщикам теперь пользоваться рут-правами. Но это можно легко обойти. И об этом будет видеоролик. Посмотрим. В любом случае, ждите, также пишите в комментариях свои э, идеи по тому, как э, и что будет э, правильнее снимать, что именно вы хотите видеть на канале. Я постараюсь, если это не сильно дорогая игра даже. Постараюсь как-то ее получить. Э, и поиграем. Поиграем, поразвиваемся. Э, в принципе, вот так вот. Не знаю на самом деле еще, как там все будет. Хочется все-таки какие-то выживалки. Rust, к примеру, можно будет посмотреть, но если она, конечно, не сильно дорогая, я еще не смотрел по цене, как она там. Но в любом случае посмотрим. Посмотрим пока что, у нас серия игры Арк будет идти на канале, и будем смотреть, что там далее. Ну и, естественно, на мобильные игры будут иногда вклиниваться в расписание видеороликов. Пока что точного расписания я дать не могу, когда у меня будет возможность, естественно, я составлю и выложу, скорее всего, себе в описании к каналу, так что обязательно чекайте его. Ну и под видеороликом, скорее всего, я буду добавлять э, новую прискуску, новую фразу о том, что стримы тогда-то, видосики у меня примерно тогда-то будут выходить. Ну и как-то вот так. Блин, с новым обновлением вообще красиво выглядит синего цвета вон паразаулов Или как тебя сам? Паразаулов. Вот так вот. Реально красиво выглядит. Ну ладно, мы его пока получить никак не сможем. И наша задача сейчас. Где мы сейчас находимся-то вообще? Наша задача бежать примерно на вот тот остров. Вот туда. Сможем ли мы туда проплыть? М -м, пираньи, вроде как, я не вижу. Поэтому давайте-ка туда переплывем. Почему именно туда? Да, потому что у нас там будет намного удобнее выживать. И здесь недалеко терминал находится. Кстати говоря, терминалы, походу, опять поменяли местами. Потому что у нас здесь зеленый терминал. А мы выживали в том момент, когда у нас здесь красный был недалеко. Ну вот, как-то так. Давайте посмотрим. А, нет, красный у нас находится не здесь. Красный у нас не на восточной зоне. Красный у нас находится э, совершенно в другом месте. Но в любом случае мы нашли место, где мы можем э, начать выживать. Давайте, в принципе, здесь где-нибудь построим первую свою хибитку, посмотрим, что там да как. Но для начала хочется все-таки добежать до места, где мы будем ближе всего к островку. Вот видите, у нас островок где-то там недалеко, и нам нужно добежать до этого места. Как всегда, будем начинать примерно с вот этого места. Здесь, во-первых, динозаврики есть, хорошие, травоядные. Ну и, во-вторых, кстати, их тут реально много, реально много. Ну и здесь на первых порах, на самом деле, по минимуму динозавров, которые могут нас каким-то образом убить. Ну, давайте, в принципе, сделаем первые свои постройки. Первые свои постройки, так, факел, так, это у нас здесь сделано. Играю я без дополнения, без мода все таки Но единственное, что я хочу сделать, это, наверное, попробовать как-то здесь выжить. В какую сторону бежать? Наверное, в эту сторону будем бежать, как всегда. Хотел сделать себе примитивное устройство, но как-то не получилось, не фартануло. Потому что за мной побежала маленькая динозавриха, которая хотела меня съесть. Ну, первая серия, скорее всего, у нас будет... Выживание на данной карте, э, добыча первых своих материалов, первые свою хипитку сделаем. М -м опа, на раптор, не хочу я с раптором встречаться. А, Кстати, хотел еще сказать, что у нас здесь настройки специфические, настройки сложности здесь прям высокие-высокие, э, максимальные, так скажем. Поэтому наша задача здесь как-то э, выжить. Как бы здесь нам выжить? Ну, давайте попробуем, сделаем здесь у, нам первую кирку, первый топор нам нужен. Тут кремень нужен, кремень нам нужен. Значит, мы добываем кремень. Делаем следующим образом. Берем, делаем это. Теперь нам нужен будет древесный материал. Древесный материал добыть достаточно просто. Главное, вовремя убегать от нашего... Раптора, который здесь недалеко Так, дерево добыли, отлично эм... Записки эти мы уже пооткрывали У нас сохранение мира, к сожалению, осталось Но ничего страшного Так, добудем нам э, немножечко кожи и мяса Потому что у нас некоторые проблемы могут быть с этим Ну и, естественно, будем начинать строить себе хибитку первую Хибитку первую мы будем строить следующим образом. Так. Где он у нас тут? Вот она. Делаем, открываем вот это вот все. Бурдюк собираем, так, и одежду. Пожалуй, нам первое время вот так сойдет. Так, бежим, бежим, бежим. Раптор. раптор. Сразу же слышен. Эм. Наша задача как-то перебраться на остров травоядных. И там уже начать выживать но для того чтобы выживать нам нужно построить плод плод естественно построить у нас будет э, некоторые проблемы там нужен камень нужно э, древесина огромное количество э, поэтому поэтому сейчас посмотрим как у нас там плод делается плод по моему на одиннадцатом нет не на одиндцатом на тринадцатом тоже нет плота вот на шестнадцатом Древесина, кожа, волокно. Волокна много, нужно так. Ну, поставим себе информацию об этом сюда. Так. Чего нам не хватает? Нам не хватает дерева и кожи. Кожу добываем. И добываем дерево. Так, с отличным. Ну и, естественно, камушка нам не, необходимо еще понабрать. Иначе у нас будет э, небольшие проблемки после того, как мы придем в искомое место. В искомом месте у нас будет огромное количество разных динозавриков, которых мы обязательно должны будем попробовать призвать. Этекс. Давайте сделаем себе первоначальную какую-то броню хотя бы. Пусть будет. Пусть будет. Иначе мы без нее как-то помрем быстро. Так. Так вот. Одеваем это все. Покушаем немножечко. Покушали. Отлично. Так, где-то он здесь вот. И еще что там? Ну хотя бы так, хотя бы так пусть будет, так и вот этот пусть будет. Пусть летают рядом с нами. Э -э так. Добываем у нас деревом. Нехватка все равно. Так, у нас воды воды нехватка. Ну, воду сейчас мы быстренько получим. Так, рыбка, иди сюда. Рыбка, это хорошо. Опа, трилобитик. Трилобитик, это тоже хорошо. Это первый жемчуг и кератин. Это первый жемчуг и кератин. О, кстати, они плохо так добыли. С него даже нефти добыли неплохо вообще чем мы с него добыли темный жемчуг по моему добыли нет светлый, светлый жемчуг добыли ну довольно неплохо неплохо Так, эм, для того чтобы сделать нам не хватает еще дерева и кожа кожа кожа это самый проблемный ресурс на самом деле сейчас поначалу у нас и рейты x1 стоят по добыче вот сейчас покажу вот берем Камень и он x1. Так что добывать нам здесь довольно сложновато будет все это дерьмо. То есть, ну, в принципе, нам его тоже нужно будет добыть. Чтобы начать уже делать постройки с благотворительностью для нас. Хороший такой. Чтобы нам было удобнее выживать. Так, дерево, дерево, сколько у нас не хватает? О, дерева у нас хватает. Ну, а теперь осталось разве что только найти кого-нибудь, кого мы сможем убить и получить с него множество разных кожных элементов. Ну, давайте так будем их называть. Так. Такс, такс, такс. Модов, естественно, у меня никаких не стоит. Просто... Включены настройки определенные. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Без кожи, конечно, сложновато. Нам нужен балласт. Вы устали. Шикарно. Иди сюда. А балласт нам нужен. Э, он открывается на вот этом уровне. Но балласт мы сделать не можем. Балласт мы не можем сделать. Почему? Потому что у нас... Иди сюда. Как он быстро бегает. Ну, надеюсь, мы его добьем. Я надеюсь, это был не Раптор. Нет, это был не Раптор. Потому что Раптор это было бы совсем печальненько в самом начале получить Раптора так. Устали. Устали, нам нужно много еды. Так, съедим вот это. Немножечко здоровьем пожертвуем, но зато выживем. Так, куда у нас убежала наша живка? Наша живка убежала довольно далековато. А, вот. Я нашел наше мясо. Наше мясо и не только мясо. Кожа. Отлично. Мясо и кожа. Мясо и кожа. Вот, смотрите, какой красивый. Фиолетовенький такой с красным очень реально красиво. Так. Забираем, забираем, забираем, забираем. Отлично. Листозавра это самое удобное существо для добычи всего разного. Так. Ну и пока что потихоньку бежим он в ту сторону. Вот я вижу у нас уже э, болос можно сделать. Отлично, болос сейчас сделаем. С болосом очень удобно болос это реально спасительная штука. Вот так сделаем, и попробуем поймать. Так отлично добыли коже. Так Отлично. Так, отлично. Да, были еще кожи. И сырого мяса. Так, побежали. Дальше. Побежали дальше. Э, чего нам не хватает? 75 кожи нужно. У нас не так много. Вот, с них хорошо падает кожа. С них реально очень хорошо падает кожа. Так, что... Не обессудьте, но я с вас кожу заберу. Заберу кожу и не позавидую. Потому что у вас очень много всего. Так, 28. Ну, кстати говоря, 29 кожи. Вообще отлично. 53 из 75. Кстати, уже неплохо. Побежали в ту сторону. Там был, по-моему, ну, хоть и Раптор, конечно. Раптор, кстати, интересно. Его можно забалластить. Его, по-моему, можно забаластить и приручить даже, по-моему, можно. Но это довольно проблематичненько. Но попробовать можно. Попробовать можно. Сделаем пока что. Болос. Три кожи требуется. Но, кстати, не так много, я думал, больше. Так, сколько он делается-то? Ну, Довольно долго делается так побежали побежали О, еще еще кожи вижу кожа бегает это отлично ну как ходит ходит будем считать что она все же ходит так вода у нас обезвоживание сейчас может быть отлично ну да мы сейчас так бегаем по этой улице так что у нас здесь реально так, могут быть проблемы. Хватит ходить. Так, отлично. Забираем с тебя кожу и еще всякого резного. Ну, кстати, неплохо так. Сколько у нас? Э, де... Волокна теперь не хватает, и немножечко не хватает еще э, дерева не дерево, а кожи. Но волокно довольно быстро добывается. Волокно здесь реально быстро добывается, так что здесь проблем э, никаких. Так. Отлично. Так, отлично. Так, с отлично. Нам вон в тот остров нужно. Поэтому... Нам нужна кожа. Там мы получим себе множество разных динозавров, которые нам позволят более качественно жить и почти не тужить. но для того, чтобы нам туда добраться, нам нужно много-много всего. Так, это дудо обычное. Отлично. Благо здесь дудошек, других больше нет. Здесь другие какие-то интересные вещи сделали. Хотя, может быть, оставили тех дудошек. Кто знает. Так, съедим вот это. Съедим э, вот это. Чтобы восстановить нашу пищу, чтобы не быть голодными. Так, отлично. Но побежали, что? Побежали. Во, пора за улов. По-моему, с тебя можно выбить довольно интересные вещи. Да, с тебя можно выбить довольно очень интересные вещи. Электро... Электронику и нефть. Ну, кстати, неплохо. Сделаем один. От а кого он там бегает, интересно? кого о фиомия, фиомия это хорошо феомиа это реально хорошо правда ты бегаешь слишком быстро но но ничего давай иди сюда Какая жирная фио у получилась. Вот проблема. Во, увидел? Увидел, нашел. Сейчас убьем. Сейчас тебя и заберем. Да, кот. код. Что-то у меня очень мало выносливости на самом деле. Это прям очень очень плохо потому что я не могу добежать до фиоми и добить ее она реально очень быстрая ну давай развернись О, отлично а, не успел обидно обидно вот Во, отлично Кожа, кожа, кожа. Давай. Что тебе надо-то? Солома? Без проблем. Чинись. У нас здесь и тело, требующее хорошей э, обработки. Отлично, мы можем сделать плод. Делаем плод и летим в дорогу ясную, в дорогу темную. Вот на тот остров. На том острове нам будет очень хорошо э, житься. Там мы быстренько добудем все необходимые нам вещи. И будем использовать это очень и очень хорошо. Так, отлично. Поплыли. Ага, мегалодоны сразу. Мегалодоны сразу. Прямо очень плохо. Но ну, я надеюсь, что мы их оплывем. Еще один мегалодон. Йошкин кот, а что их вот? Ну их так много? Реально их очень много. Но ну, это единственная, наверное, проблема, которую нам нужно просто проплыть, переплыть. И дальше мы будем спокойно жить. Так. там вот еще один. Фига себе, он там. Там реально кит. Там уже не мегаладон, там просто реальный кит. Или это камень? Надо сгонять, посмотреть. Так. Ух, нифига себе, да, это, это кит. Вон, смотрите. Вот этих китов очень-очень нужно э, опасаться. Знаете почему? Потому что они очень любят ломать постройки. И слава богу, что я не с той стороны поплыл. Потому что иначе было бы нам очень большая жопа. Так, ладно, побежали в ту сторону. Там падают очень хорошие для нас материалы. Ну и плод, плод наверное, надо вместе с нами взять. Плод надо, наверное, вместе с нами взять. Здесь очень важно сделать себе анкилозавра и добыть начать добывать начать э, металл вон там вот я ангеликов вижу Надеюсь на первом левеле они э, нормально хорошие по уровню сложности все-таки у нас высокая стоит поэтому давайте посмотрим то у нас какого 88 отлично прям очень хорошо 88 левела то у нас какого 28 но это плохо Ну вот 88 здесь бегает около нашего плота и это круто Давайте попробуем туда забраться. Так, туда забраться мы не сможем, но дерево сейчас сломаем, кремень получим там и так далее. И сможем уже и пройти к фиолетовому лучу. Фиолетовый луч, я не знаю, что он нам даст. Он что-то нам должен дать. Так. Сразу вижу здесь очень много камня, и это очень круто. Бронтозавр красивые. Так, станок. И седло ужасной птицы. Кстати говоря, довольно хорошего уровня. подмастерья прям фиолетовая. Реально круто. Так, э, теперь что нам здесь нужно делать? Ну, наша задача теперь здесь хибитку строить, начать. Для того, чтобы хибитку сделать, нам нужно приручить э, динозавриков. Для того, чтобы приручить динозавриков, нам нужно первые свои вещи придумать. Так, отлично. Отлично. Ну, сейчас соберем волокна, соберем всякого разного. Так, удари, это для сбора ресурсов. Но ну, не, нет, нам не дерево нужно пока что. Дерево... дерево нам, конечно, тоже потребуется, но пока нам нужно очень много волокна. Очень много волокна, почему? Потому что нам нужно будет сейчас сделать в скором времени хотя бы деревянный соломенный... Не знаю даже какой. Наверное, соломенный можно сделать будет. Соломенный, да. А зачем нам здесь сильно раз разживаться, если мы все равно на генезис пойдем? Наверное, здесь нам нужно получить металла побольше, построить себе здесь базу и пойти, пойти хорошенько так развиваться. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хух. -ой -ой -ой -ой -ой -ой -ой. Чуть не помер. Это было реально очень рискованно. Очень, очень рискованно. Так, ладно. Наша задача. Э, наша задача сделать следующее. Где у нас тут? Э, так. Тебя изучаем, тебя, тебя. Так, стимулятор обязательно. Деревянное покрытие. Деревянное Деревянное основание. Деревянное покрытие. Фундамент деревянный щит. Обязательно.. Рампа, деревянная, склонная, ступени, цементная паста обязательно. Шипы нам не обязательны пока что, хотя... Нет, шипы нельзя использовать. Почему? Потому что нам нужно приручать много. А для того, чтобы приручать, нам не нужны шипы. Большая рама. Естественно, большие ворота. Отлично. Так... Верстак, плавильная печь, металлическая кирка — это. Э, транквилизирующие стрелы получим. Парашют обязательно, иначе мы будем постоянно падать. Так, меховые ботинки и так далее. Это нам тоже необходимо. Потому что мы, скорее всего, будем э, ходить даже в ивентовые снежные походы. Так... Пико арбалет нам тоже потребуется. Но пока вот так пусть будет. Пока пусть будет вот так. Ну ладно, давайте сейчас будем быстренько строить нашу первую хибитку. Первая хибитка наша будет делаться, наверное, даже сразу из дерева. А почему бы и нет? Сделаю, наверное, 4, 4 на 4, да, сделаю. Первая хибитка всегда маленькая. Первая хибитка всегда маленькая. Но это все равно хорошо. Это хорошо в том, плане, в том плане, что у нас будет хоть какая-то местность для выживания. Да, здесь, конечно, у нас здесь хищников нет, но здесь есть киты. И киты это реально очень большая проблема. Потому что если мы получим здесь всякие материалы, потом захотим пойти куда-то, то у нас наши материалы и так далее могут пропасть из-за того, что нас сломает кит. Такс. ну пока что собираем все что нам потребуется солома кремень камень все вообще подряд устали неважно неважно работаем работаем солнце еще пока высоко так получаем здесь всякого разного еще камушки там подсобираем соберем еще вот этот камень Реально очень хороший камень. Очень хороший. И вода здесь недалеко, и мясо здесь можно приготовить. Вообще очень-очень хорошо здесь. Так, камень, камень добываем без проблем вообще. Ну, на первое время хватит, по крайней мере. Так, отлично. Эм, отлично. Вот этот наверное, тоже сломаем. Чтобы у нас здесь была территория более обширная для нас. И начнем также дальше ломать. Камни добыли довольно неплохое количество. Поэтому нам надо сейчас, наверное, уже начать строиться. Так, здесь где-то мы и будем начинать строиться. Раз. И нам сразу же не хватает на следующий Так, дерево солома, солома. Солома и дерево здесь вообще дофига, поэтому добыть это всего очень и очень легко будет. Так, давайте сделаем следующим образом. Поставим наша, наш чертеж сюда. Дерева достаточно. Солома. Солома. Так, сделали. Делаем дальше. Нам нужно сделать, ну, 4 на 4 хотя бы домик платформы. Это получается у нас всего 16 платформ. 4 туда, 4 туда. Ну или три на 3 хотя бы сделать 9 тогда платформ. Это у нас третья платформа. Дерево, дерево, добываем дерево. Здесь его, кстати, очень много. Достаточно хорошее место. Люблю, люблю место, где недалеко находится. Наше выживание на острове, маленьком вот этом вот. Потому что здесь и металл хорошо спавнится, и вообще выживать одно удовольствие. Так, что нам не хватает? Нам не хватает дерева и соломы. Сейчас добудем. Сейчас добудем. Это очень и очень легко. Так, что там у нас антилозаврик? Так, отлично. Дерево, дерево, солома. Так. Угу. Такс. А вы голодны. Хорошо. Съедаем вот эти вот ягоды. Так. Съедаем эти ягоды. И вот эти ягоды. Отлично. Ну, я думаю, что этого... Должно хватить. На первое время, по крайней мере, точно. Э, так, что нам не хватает? Нам не хватает дерева и соломы еще. Так, дерева теперь должно хватать. Солома, солома, без проблем. Так, делаем еще. Это у нас четвертое уже. Так, будем соломы. Пусть будет солома много. И дерево. Так, это у нас какой анкилозаврик? Это, это у нас анкилозаврик 88-й. Тебя мы потом будем приручать. 32-й паразол. Нормально. Феомия какого? Сотого уровня? 108-й левел Феомии. Интересно. Реально интересно. Жаль. Так, куда бежишь-то? Надо будет, наверное, фиомия тоже попробовать приручить тоже хорошая штука uh, так на первое время нам нужно сделать наверное костер Да, костер нам нужен для того чтобы у нас готовилось наше мясо но ну, иначе оно испортится так где у нас um, потерял потерял вот он костер ставим его где-то здесь Кладем мясо, мясо, дерево, поджигаем. Отлично. Дерево-то очень просто добывается здесь. Здесь его реально очень много. Поэтому можно пока дерево поставить и сжечься. Как раз у нас будет и порох после этого. Так, прозолф. Что? 108 левела? Нормально, нормально. Я бы сказал, даже отлично. Ну, мне именно этим и нравится остров травоядных. Здесь можно особо пока сильно не переживать. Ух, нифига, сколько э, падает лучей. Здесь еще где-то белый падает. Там много зеленых пало. Нормально, вообще реально нормально так. Сколько тут? Желтый, зеленый, зеленый, синий и белый. Ух. Это <смех> хорошо, светло так будет Так Мяско и рыбка Отлично Мяско кладем сразу же во второй слот И балласт в третий Ну и вот это мяско в четвертый слот положим Съедем мяско из четвертого слота Чтобы у нас была Насыщенность этим Так, попили, отлично, давайте дальше чего нам не хватает? Нам не хватает дерева. Дерево. Дерево добыть здесь можно. Вот. Вот еще дерево. Строим. Угу. Так, давайте вот здесь вот начнем строиться. Начнем строиться. Для этого нам нужен факел, чтобы мы видели, где мы вообще находимся. Пожалуй, сделаем э, вот так. Делаем вот так. Ты да какой левел про золов? 28. Ну, 28 это прям совсем ни о чем. Ну, где-то вот здесь, наверное. Да, здесь где-то поставим нашу хибитку. Будем, по крайней мере, здесь появляется, когда будет нам очень-очень интересно смотреть на Исланд. Исланд, вернее. Постоянная ошибка. Исланд это остров у нас. А Исланд это вообще неправильно. Так читают только те, кто не умеет говорить на английском языке. Собственно, так. Дерево. Дерево здесь довольно много. Вокруг нас. И это очень хорошо. Это реально очень хорошо, потому что у нас здесь Тельцератопс четвертого левела. Слабоватый. Слабоватый паразоллов 28. М -м, маловато будет, маловато. такс Ты что тут делаешь? Не мешайся. Так, ну где-то вот, да, так, наверное, да? Ну и здесь еще две штучки. Две штучки. Так, отлично. Так, нифига не видно где у нас тут дерево, а вот дерево еще здесь очень много камня, камня это очень круто что много наверное начинать надо здесь, здесь очень хорошо всем советую всем кто начинает на айсленде играть всем советую здесь начинать в пвп и пве серверах наверное это тут уже много кто поселился построил себе базы нормально живет спокойно металл потому что здесь очень хорошо Падает. Прям очень хорошо на этом месте. Поэтому, наверное, как-то так. Так, строим. Еще одну. Такс. Где у нас здесь? Вот. Вот здесь. Что нам не хватает? Еще дерево. Но ну, дерево здесь на достаточное количество. Где-то здесь вот дерево. Ну и камня достаточное количество. Но нам пока что нужен только древесный материал. Пока что. Так. Угу. Но в принципе, платформы мы уже и сделали. Это реально хорошо. Это реально круто. Без DLC, без всяких... Ну, вернее, DLC-то есть, а без всяких Дополнительных каких-то проблемных модов а от игроков там и так далее Нет, из плюса и так далее Играем, поэтому Чтобы хоть как-то сделать почестнее выживание Все-таки мы будем между островами, между картами прыгать Я решил, что на сотом уровне можно начинать э выживание ну ладно, вот в принципе мы сделали себе платформу. Следующий видеоролик, я думаю, что уже будет начинаться с того, что у меня будет готовая здесь хибитка. Будет домик такой красивый. так Здесь будет у нас вход, здесь у нас будет два окна. Здесь у нас будет стенки, здесь у нас будет стенка с одним окном на втором ряду. И будет красивый такой вот домик, наверное. Не знаю. В общем... Пишите в комментариях, хотите ли вы продолжение выживания в Ark Survival. Также пишите в комментариях, какие игры вы еще хотите, чтобы у меня были на канале. Я почитаю обязательно все комментарии. Кому-то отвечу, кому-то, может быть, не успею ответить. Но в любом случае постараюсь ответить всем. Вот как-то так. Ну ладно, спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.